так ну, в принципе хороший день чтобы прогуляться так, ну, тут все окей mm, окей а точно Здравствуйте, дорогие друзья. Вторая часть финальная. Мистер uh, Краффишган. Ну что ж, давайте быстренько сразу все покажу, расскажу, как что строится, где, как все устанавливается, как крафтится. Uh, Итак, это в, прошл... в прошлой части мы узнали, как делать машины. Сегодня я вам покажу, как делать остальные предметы. Запчасти, моторы, ключи колонки, ускорительные дорожки и так далее. Начнем с конуса. Два оранжевых бетона, одна бел один белый бетон и вы получаете 8 штучек. Вот такого вот консообразного блока. А, дальше. У нас идут ускорительные дорожки. Первое делается из двух из лаймовых бетона. Одного черного бетона одной энергетической рельсы из трех железных слитков и два э, огненных порошочка. Вторая дорожка делается из одного серого бетона и двух ускорительных дорожек. И вы получаете да, ускорительную дорожку, которая идет вверх. Также вот эта вот дорожка имеет свойство э, приподниматься вот так вот. То есть вы ставите первую, за ней вторую. И поднимаете это очень прикольно но непонятно зачем она нужно если конечно вы не захотите сделать вот такой вот подъемчик я позже покажу как это все работает дальше у нас идет третья э -э ускорительная дорожка которая делается из трех маленьких ускорительных дорожек и из трех серого бетона дальше у нас идет газозаправка или как-то по-другому. Она делается из шести железных слитков, одного раздатчика, рацион блока и одной бочки коричневого цвета. Как она делается, покажу позже. Дальше у нас идут э, два вот таких очень интересных блока. Э, первый. Э, в первый вы будете загружать э, предметы, чтобы переработать его в топливо. Вот само топливо, оно вот так выглядит. А вот это, это два топлива, которые вы будете загружать вот сюда. Ну, то есть, это как выглядит? Чтобы получить вот такое вот топливо, желтого цвета, вам понадобится э, огненный стержень. А чтобы получить э, синего такого, ну, даже не знаю, как это называть, какой-то цвет, то вам понадобится эндер-жемчуг. Итак, первое. Э, первое... Первая панель, будем называть их так, делается из шести железных слитков, одного стекла, одного поршня и одного редстоун блока. А вторая панель, которая перерабатывает эти два топлива и, по, и делается бензин, он делается из пяти железных слитков, двух воронок, одного редстоун блока и зеливарки. Дальше у нас идут трубы. Одна... Э всасывает в себя топливо а вторая э, это топливо несет по трубу ну то есть это, это сложно объяснить конечно но это возможно это вот так вот выглядит то есть например вот тут вот стоит блок из которого вот эта вот труба высасывает его и передает уже в другую какую-нибудь вот, например в канистру передает это топливо вот так Первая труба делается из пяти железных слитков, одного, одной воронки и одного раздатчика. Ой. Вторая труба делается из 5 железных слитков и двух стекол. Простите. А дальше идет поршень, который поднимает транспорт, чтобы починить, заменить колеса, заменить мотор и так далее. Делается из трех железных слитков, одного моторчика, одного поршня и двух красных бетонов из четырех красных бетон как делается этот моторчик тоже покажу позже он у нас тут вот имеется как раз таки дальше у нас идет баллончик с краской его к сожалению э, им к сожалению на стенах порисовать нельзя можно будет только покрасить э, какой-нибудь транспорт вот как этот мотоцикл например он делается из э, семи железных слитков одного ведра с водой и одной костной муки а в верстаке вы можете покрасить этот баллончик. То есть вам понадобится верстак, краситель а этот баллончик. Вы это все смешиваете, и у вас получается какой-то определенный цвет, который вы захотите. Дальше у нас идет красная канистра, которая вмещает в себя э, 50%. Не 50%, а именно 15% топлива. Э, она делается из э, двух красных красителей. Из пяти железных слитков и одной воронки. Дальше идет зеленая канистра, которая в себя вмещает 50% топлива. Она делается из, из двух жел... Фу, простите. Из двух железных блока, из трех железных слитков, из двух зеленых красителей и одной воронки. Дальше у нас идет ключ, который меняет моторчики и колеса. Он делается из, одно, из одного серого бетона и двух э, ой, и трех железных слитков. Дальше у нас идет молоток, кувалда или так далее. Делается из одного се серого бетона и четырех железных слитков. Дальше у нас идет ключ э, от машины, автобуса и так далее. Делается из двух железных слитков и одной серой, серого бетона. Uh, дальше идет у нас, uh, давайте вот так вот сделаем. Дальше у нас идет коричневая бочка, в ко которая в себя вмещает бензин и передает это уже в газозаправочную колонну, колонку. Она делается из одного железного ведра, uh, из двух железных блоков и шести железных слитков. Uh, синяя бочка делается из трех железных слитков одного железного ведра и пяти железных блоков. Итак, дальше у нас идут колеса. Но мне нужно вам показать еще пластину, которая делается из э, шести железных кусочков и из трех белого бетона. Давайте сейчас я вам сразу покажу, как делаются э, моторчики, а уже потом я покажу, как делаются колеса. Потому что моторчики делаются очень легко, вы сразу поймете, как делать их все. У них тут, конечно, разный крафт у всех, но продолжение у них инди... инди... инди... сложное. Ну, короче, ладно. Uh, первый моторчик подходит для мотоциклов, там, вездеходов и так далее. Он делается из одной дубовой доски, из одного железного, железного блока, из одной печки, из двух редствованных, из двух поршня и из двух железных слитков. А дальше, чтобы вам сделать каменную, железную, золотую алмазную, алмазный моторчик, вам понадобится деревянный моторчик и 4 камня. Дальше, чтобы делать железный моторчик, вам понадобится каменный э, моторчик и 4 железных слитка. Чтобы сделать золотой мотор, вам понадобится железный мотор и 4 железных слитка и так далее это все будет работать с вот этими вот моторчиками которые каменные железные золотые и алмазные а вот с деревянными вам придется э, постараться второй моторчик подходит для автобусов везде это, этих машин джипов короче Итак, они этот моторчик делается из одного redstone redstone блока из одной печки из двух поршней из четырех железных слитков, железных блоков и двух дубовой доски. Итак, дальше деревянный моторчик делается из двух э дубовых досок, из одного рисунка, из одного рисунка блока и из пяти железных слитков. Итак, теперь самое э интересное, Мо эти колеса моторчики, конечно, заело уже. Итак. Первое колесо, базовое, так сказать, делать из четырех черной шерсти, из четырех кожи и одного железного слитка. Второе такое, э, как же вам сказать так, ну, которое подходит для гоночных, вот, вот который подходит для вот таких вот машин, для гоночных и так далее. Ну, не для гоночных, точнее, а вот именно для вот таких вот, вот именно для вот таких вот транспортов. Итак, ой, итак, и делается это колесо из четырех черной шерсти, из четырех кожи и одного золотого слитка. Дальше идет э -э колесо, которое подходит для гоночных автомобилей. Э -э четыре черной шерсти, один алмаз и четыре кожи. Дальше идет колесо для, ну, для дороги по которым сложно будет проехать, это болото, грязь и так далее. делается из подзола, из четырех черной шерсти, шерсти и четырех кожи. дальше идет шипованное колесо, делается из одного льда обычного, неплотного, из четырех шерсти, шерсти и четырех кожи. дальше идет такое просто накачанное колесо, которое для монстр трака, можно так сказать, из четырех черной шерсти, четырех кожи и одного эндерника вы получите хорошее, мощное, красивое колесо. И колесо, которое используется в самолетах и так далее. Это синий бетон, четыре синего бетона, четыре кожи и один железный слиток. Итак, я вам рассказал, как, делается, э, как делаются колеса, моторчики, дорожки, э, бензоколонки, канистры и так далее. Теперь вы можете посмотреть, как делается одна бензоколонка. На вот это вот не обращайте внимания, и на сундуки и воронки не обращайте внимания. Это я усовершенствовал. Вот так вот выглядит бензоколонка одна. вот чтобы вы поняли типа вот как это делается не понял вот теперь понял. А, вот у вас есть топливо которое вы переработали переработали вы нажимаете на рычаг это топливо а, переливается во вторую панель ну, во второй блок который превращает это все дело в бензин после того, как это а, эта панелька, этот блок, это что-то, переработало это в бензин. Вы нажимаете на третий рычаг. Это топливо переливается в канистру, канистра наполняется. Когда канистра наполнилась, вы нажимаете на четвертый последний рычаг, и у вас начинается заправка. Если вы все сделали правильно, то у вас по факту будет все работать. Давайте я вам чисто просто а, базово расскажу, покажу, как это все быстренько делается. Вот. Вы ставите насос и трубу. Трубу не ставите не в сам насос, а именно в тот блок, в который будет заливаться эта жидкость. И вы вот так вот выставляете, выставляете это вот так вот. Оно соединяется, соединяется и так далее. И тому подобное. Все происходит. Да. И вот так вот у вас заполняется топливо. Можете до хоть какого процента заполнять. Все равно вам придется запоравить это все полностью. Давайте я вам покажу, как э, работают эти дорожки. Внимание, звук. Вот так вот примерно это все и работает. А теперь мне вот это все надо будет уничтожить. Сломать, разрушить и так далее. Ну что ж, ребят, э, спасибо за просмотр. Спасибо, что были на всех двух частях. Я вам очень благодарен. Ну и... Подпишитесь что ли, я все-таки пытаюсь стараться как-то более-менее, там не знаю, хоть что-то стараюсь сделать. Я надеюсь то, что вы оцените это видео лайком хотя бы, можете подписаться, как я ранее сказал, но это ваше дело. Ну что ж, э -э. с вами был Влад, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.